Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема поощрение и наказание. Любое ваше действие, противодействие, либо бездействие всегда имеет определенные последствия. К примеру, вы сделали совершенно невообразимый, нехороший поступок по отношению к группе людей, либо к лицам. С этого момента ждите наказания. Это будут всевозможные мелочи какие-то неурядицы, какие-то травмы, какие-то потери, какие-то сложности. Имейте ум и мудрость связать эти вещи, ваш поступок и его последствия в виде этих, как на первый взгляд карца, мелочей, могут происходить неприятности в семье, у вас, на работе, с социуме, повсюду будут всевозможные мелочи, что-то упадет на ногу, что-то разобьется, сгорит, потеряется, сломается. Человек, так сказать, сознанием спящий, он не свяжет эти вещи, он не поймет. Он сделал кому-то гадкое, причинил кому-то вред. И теперь в жизни постепенно у него идет определенный разлад. Иногда на очень мелких, почти незаметных вещах потерял, сломал, украли, пришла в неугодность, испортилась, вещи, все что угодно. Пример другой. Человек в жизни старается все отсознательно делать хорошо, он относится хорошо к людям, всегда в хорошем настроении, он добр, весел, отзывчив, не конфликтует, не несет негатива, старается с людьми держаться по-дружески, в его жизни происходят приятные, добрые мелочи, и он тоже иногда их не замечает. Часто приходит на улицу, а на улице хорошая погода, Появляются деньги, надо он их просто находит по мелочи. Знакомится с интересными людьми, проезжает на автомобиле на зеленый свет, смотрит интересные фильмы, с кем-то знакомится, что-то находит в людях у себя в жизни, какие-то мелочи, которые ему везде помогают. Это момент поощрения. Его судьба, его жизнь поощряет его за то, что он не делает глупости, он не несет грязь людям и в своей собственной жизни. И нужно тоже быть мудрым человеком, чтобы замечать эти поощрения. Все очень просто. Присмотритесь и прислушайтесь к своей жизни. Если вы совершили негодный, низкий поступок, вы должны понимать, сразу же придет возмездие, будет наказание, мелкие и не очень, зависит от того, насколько плохой вы сделали поступок наказание всегда соразмерно вашему поступку то же самое с добрыми людьми всегда идет поощрение если вы сделаете что-то доброе но бывает так что доброму человеку приходит зло его не нужно связывать с тем что вас наказали за добро это неправильная трактовка того что с вами может происходить в 100% случаев это приходит из прошлых поступков. Это так называемый бумеранг, который вы когда-то запустили 5 либо 20 лет назад. Такое бывает. Вы должны, главное, понять и вспомнить, что произошло. Вы должны с умом расшифровать этот поступок, не обижаться, не злиться. И самое главное, теперь не действовать точно так же соразмерно тому, как теперь поступили с вами. Не нужно мстить. Не нужно корить себя не нужно хоронить себя и не нужно теперь так с людьми поступать, как с вами поступили Стерпите сделайте правильные выводы но продолжайте опять же жить по-доброму не делая никаких глупостей вы изменитесь, я вам гарантирую когда вы будете понимать что все наказуемо и поощряемо вы изменитесь, если вы мудрый, терпеливый, добрый и мужественный человек если вам на это наплевать Вся ваша жизнь будет, происходить, жизнь будет происходить на уровне постоянных, мелких и нелепых неприятностей. Вы настолько к этому привыкнете, что ваша жизнь станет самой нелепостью. Будет тяжело, будет неуютно, будете разочарованы, будете испачки на грязи настолько, что вам просто перестанет интересно жить. Вы никогда не разберетесь в рутине этих проблем, пока не задумаетесь, что я сделал вчера что сегодня со мной такое происходит. Все просто. Вы что-то даете, в ответ получаете. Если вы делаете добро, естественно, вам добро нам дают. Если вы творите зло, вам тоже монетой злобной и платят в ответ. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.